острого перца, койот зонт белый. Этот перчик относится в виду капсикум чиденс. Он относится к сверхострым сортам перца. Вот, посмотрите, какой красивый перчик. Вот такие вот кустики, на которых очень и очень много плодов. Смотрите мне. они растут. Это невысокие кусты. сад кустика может быть от 50 до 90 сантиметров. На них очень-очень большое количество плодов. Плоды созревают от светло-зеленого цвета, потом становится такой вот слоновой кости и в конечном чисто-чисто белые, прямо белоснежные. Такие красивые перчики. Острот такого перца от 250 до 400 тысяч скобелей. Даже острее, чем стандартный Хабанера. Срок созревания этого перца 85-100 дней. Перцы имеют пряный фруктовый аромат. И очень-очень урожайные. Этот сорт многолетний. Его можно выращивать как в открытом грунте, так и у себя на подоконнике. Он неприхотливый и всегда будет радовать вас большим урожаем перцев. Я же говорил, этот перец 400 тысяч сковелей. Он даже острее, чем обычный оранжевый хабанера. У оранжевого хабанера 350 тысяч сковелей. Если вам понравился такой перчик, вы можете заказать его у нас. Ссылочки на каталоге вы найдете внизу под этим видео в верхней строке комментариев. Если вам понравилось это видео, ставьте пальчик вверх, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые наши видео.